Елена Пантина в бизнесе с 92 -го года. Работала в сфере красоты, рекламы и издательского дела. Кардинальный поворот произошел в 2008-м. Новая жизнь началась с кукол. После знакомства с рукодельницей Анастасией Пискуновой появилась студия «Антресоль». Сегодня это не просто магазин и мастерская по изготовлению авторских кукол и сувениров. Это еще и пространство, где люди открывают в себе таланты. Елена и Анастасия пример заразительного социального предпринимательства. Они участницы благотворительных проектов, ярмарок, семинаров и мастер-классов. Даже витрина Антресоли имеет социальную миссию. Здесь выставляются работы начинающих художников и талантливых мастеров. Я, на самом деле, не решала выбирать это направление в бизнесе. Я давно с 92 -го года и никогда не думала, что буду заниматься какими-то куколками. Я даже в детстве ими не играла. И я по своему состоянию душевному я вообще технарь. И поэтому, когда девчонки занимались куколками, я все время говорила, фу, какая ерунда. Вы там занимаетесь чем-то вообще непонятным чем. Вы теряете время. А жизнь поставила меня 13 лет назад в такое положение или в такое состояние. И мне пришлось пересмотреть ситуацию, связанную вообще с бизнесом, как с таковым. Доктора мне сказали, что... Мне осталось 2-3 года, и вот этот момент стал ключевым. Я начала заниматься куклами. А раз моя жизнь и моя, скажем так, переоценка ценностей была связана с болезнью, то я, конечно, первую куклу решила сделать ангела. Ну, наверное, обоснованно. Вот. И вот такой вот ангел у меня родился. Это был 2009 год. Уже в 2010 году я поехала на международную выставку в Санкт-Петербург. Ну, я решила же ведь, что я уже мастер, и я могу себе это позволить, поехать на международную выставку. Но, приехав туда, я быстро поняла, что «О, Лена, тебе бы надо подучиться, что-то, ну, как-то, ну, не очень твои работы». Вот, и я опустилась во все тяжкие. Я стала учиться. Я училась у известных мастеров, которые я для себя выбрала на той же выставке, и у меня был такой период обучения. Ну вот этот период закончился, и начался новый. Мы познакомились с Анастасией Пискуновой, и вот с этого, собственно говоря, и начался нас творческий тандем. Восемь лет назад, с 2013 -го года, у нас э, уже появилась собственная мастерская, и мы начали мечтать о том, что надо бы как-то нам продвигаться, надо бы что-то нам делать, надо бы что-то как-то, ну, школу открывать, что ли, надо свои знания-то, которые накоплены, богатейшие, передавать. И мы начали проводить мастер-классы. Когда наступил кризис, я, конечно, набралась смелости и думаю, ну, нам надо делать благотворительную программу какую-то, чтобы это нас объединило, чтобы это объединило вокруг нас еще каких-то людей. Надо на что-то вот такое скажем, высокое, завязаться. И мы запрыгнули в последний вагон программы «Замечательная энергия успеха». И все, Наша жизнь стала в такое русло, скажем, проторенное гарантом. И мы в этом паровозе несемся до сих пор. Случаясь на ней, мы поняли, какую ошибку мы делаем. Мы делали сувениры, не привязываясь к региональному компоненту к Архангельской области. А на самом деле культурный слой Архангельской области настолько богат, мы просто с вами сидим на золоте. И когда мы начали делать сувениры, использовали там росписи Архангельской области, использовали тематику, даже ту же высотку рисовали, какую-то вот эту известную панораму Архангельской области, вот тогда успех так к нам и пришел. Наши сувениры стали и заказывать, причем заказывать корпоративно, массово. Вот, так же и покупать. И даже наши сувениры позиционируются как туристические, отражающие нашу Архангельскую область и ее богатство, культурные богатства.